В Краснодарском крае 37-летний директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский во время похода сорвался со скалы и погиб. Трагедия произошла на маршруте Кочепсинской крепости. Сообщается, что Круковский получил травмы, несовместимые с жизнью. Он руководил курортом с 2019 года, в НАУ «Красная поляна», работал с 2015 года, входил в совет директоров компании